ПГТ «Сериоз» – жилой комплекс, солнечный город. Квартира с новым дизайнерским ремонтом. Вид на море и горы. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске жилой комплекс «Солнечный город» находится он в ПГТ «Сириус» на улице Тюльпанов. Место абсолютно ровное. Кстати, территория закрыта Видеонаблюдение, охрана. Состоит из пяти корпусов. Здесь достаточно много собственной инфраструктуры. Магазины, салон красоты, секция йоги и так далее, и так далее. Если вас не смущают самолеты, то обязательно досмотрите это видео до конца. До пляжа всего лишь минут 20. Рядом центр Адлера, то есть пешком минут 10. И Красная Поляна. Минут 20-30 на машине. И вы будете на лучших горнолыжных курортах Российской Федерации. Огромная территория. Пойдемте смотреть. Это один из въездов с улицы Каспийская. Вот так выглядит жилой комплекс. Солнечный город. Сейчас он, конечно, не совсем солнечный. всего того, что уже закат. Вот это у нас какой прокат. Нет проблем с парковкой. Тут салон красоты. Там студия йоги. Кстати, квартиры здесь имеются на продажу от 30 квадратных метров и до 200 с лишним. Красивое ландшафтное озеленение. Большая детская спортивная площадка. И не только детская, да? Здравствуйте. Аптека. Но куда же без вас, сочинские псы. Здесь тоже достаточно много парковки. Не припомню, в каком году сдавался жилой комплекс «Солнечный город», но в то время это был реально бизнес-класс. Кстати, отделка фасада керама гранитом. Ну да, летают самолеты, от них никуда не денешься. Напишите в комментариях, кто знает, когда сдавался жилой комплекс «Солнечный город». Я думаю, месяц-два поживешь. Ты не будешь обращать внимание на эти самолеты. Что здесь у нас? Хурма. Вот видите, можно хурмой у соседей угоститься. Вот тут вот еще один салон красоты. Ну, смотрите, какая огромная территория жилого комплекса «Солнечный город». Это подземная парковка. Тут ее и так, на самом деле, немало. Детский клуб «Мини-маркет». Кстати, с улицы Тюльпанов тоже можно попасть на территорию жилого комплекса «Солнечный город». Оговорился я, состоит он из семи корпусов. Ухоженные газоны и раздолье для сочинских псов. Все брусчаточкой выружено. Все-таки удалось там взлететь. Не знаю, насколько будет удачно. Просто зона здесь для взлетов опасная. Решили с коптера вам показать, насколько близко жилой комплекс «Солнечный город» находится к Олимпийским объектам, к морю. Сейчас на ваших экранах бывший грузовой порт. Когда будет достроен ПГТ «Сириус», он станет таким же морским портом, как в центральном районе Сочи. И ценник тут еще значительно вырастет. Ну что, заходим в квартиру. Это двухуровневый пентхаус общей площадью 208 метров. На первом этаже 4 спальни. Это кладовка. Первая спальня. Сюда спрятался водонагреватель на всякий случай. Шкаф. Ремонт абсолютно новый. Кондиционер в каждой комнате. Двухуровневые потолки с подсветкой. Зона ТВ. Окна панорамные вид из окон покажу с террасы дизайнерские часы на мой взгляд ремонт очень качественный вторая спальня тоже зона тв вид из окон в ту же сторону вид красивый на горы видно олимпийский парк видно море цветы прямо в тему Первый санузел, висит фен. Все так разложено, Ну, потому что квартиру можно очень дорого сдавать в аренду. Хотя ремонт новый абсолютно никто не жил. Здесь теплые полы, даже в зоне душевой кабины. Для любителей тепла. Бра. Третья спальня. Тоже зона ТВ. Вид уже здесь в другую сторону. Я его покажу с балкона, который на кухне. Висит доска, на которой можно взять и покататься. <свист> и четвертая спальня. Она тоже с панорамным окном. Кстати, матрасы везде ортопедические, оскона. Вид во двор. Повторюсь, сейчас я вам его покажу. Напишите в комментариях ваше впечатление. Хорошее напольное покрытие. Двигаемся дальше. И здесь начинается самое интересное. Кстати, это дополнительный вход и выход в квартиру. И посмотрите, какая шикарная гостиная. По всей квартире выполнена шумоизоляция. Высокие потолки, более трех метров. Скрытое потолочное кондиционирование. Гостиная просто шик. Самое интересное – это терраса. Не переключайтесь. Второй санузел подогрев даже в зоне душевой кабины стабилизированный мох впитывает влагу биде керамогранит картины зеркало но ну, здесь бы я повесил шторку и это кухня она как бы совмещенная с гостиной то есть получается три спальни и большая кухня-гостиная, я бы сказал вот так, ну потому что она действительно большая. Есть посудомоечная машина. Как видите, ну реально все новое. Выходим на балкон. Кстати, окна панорамные, самые дорогие, шубхо, с шумопоглощением. Вот такой вид во двор. И самое интересное, это вид с террасы. Осталась терраса. Сейчас покажем 62 квадратных метра с видом на море, на горы, на Олимпийский парк. Дизайн-проект в подарок. Вот такой дизайн-проект в подарок. Вы только посмотрите, какой здесь шикарный вид. Видно море. Весь Олимпийский парк, как на ладони. И снежные горы Красной Поляны. Друзья, за наше старание поставьте лайк, ведь это совсем не сложно. И если вы впервые на канале, обязательно подпишитесь. Поставьте там колокольчик, чтобы не пропускать вот такие интересные предложения. К сожалению, не хватило времени показать вам а, все окрестности. Повторюсь, место абсолютно ровное, достойное окружение, то есть красивые постройки рядом с жилым комплексом. Рядом парк Южной культуры», ну, по типу нашего Дендрария, который в центральном районе Сочи, только на ровном месте. Вот так он сейчас выглядит. Какие важные моменты хотел бы отметить? Ну, локация ПГТ «Сириус», многие только гоняются за пропиской в данном районе. Почему? Потому что совсем другое налогообложение, то есть это научно-технологический центр. Если вы не знаете, что такое ПГТ-сириус, просто наберите в интернете или позвоните мне, я вам подробнее расскажу. Соответственно, дорогая аренда, ну то есть можно дорого сдавать квартиру в аренду, и площади в данном комплексе от 30 квадратных метров, поэтому если вам не нужна такая большая площадь, можете позвонить, подберем вам предложение, которое будет соответствовать всем вашим требованиям. Итак, полная стоимость в договоре, и теперь Самое важное, это цена, то есть средний ценник в солнечном городе 420, где-то за квадратный метр, у нас 312. То есть 208 метров по 312 получается 65 миллионов, причем бентхаус с новым и прямо-таки качественным ремонтом. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Ну, а у нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Walk Street. До новых видео. Пока.